Привет, друзья! С вами, как вы уже догадались, снова же. Я бы хотел поделиться с вами. А чувствительным анекдотом Микола звонит в Израиль родственникам. И они у него интересуются. Слушай, как там у вас дела на Украине обстоят? А он им отвечает. Полная потеря Крыма, он больше не наш. На Донбассе все так же опасно. Везде все заминировано. В Луганске взрываются бомбы. Черноморский плотно всегда потерян. Подбиты все самолеты. Полная эвакуация людей, мирного населения. Но они его послушали, послушали и исправить. А как там у России есть потери-то? А он им отвечает. А России-то здесь еще и не было. Русские-то не наступали еще.